Здравствуйте! Очередные тесты очередных лыж на очередном морской тесте. Значит, что могу сказать про эти лыжи? Лыжи мне понравились, но с очень большим количеством оговорок и уточнений. Значит, давайте по делу теперь конкретно. Лыжи, на мой взгляд, не по шапка абсолютно. То есть они, в общем-то, в категории all-round. Это лыжи для новичков и для такого некого расслабного семейного катания на все случаи жизни, да, и на все условия катания на подготовленном склоне. И я в рамках этой категории вынужден их оценивать, потому что, как бы, а как еще? А, и в этом ключе, как бы, они вот вообще, вот не пришли кобыли хвост абсолютно, потому что лыжи-то хорошие, в общем-то, наверное, где-то и, собственно, это где-то оно точно определено они хороши на скорости, в большом повороте, они очень стабильны, они очень хорошо проходят, у них очень такая вовремя включающаяся отдачка на выходе Стабильные они, то есть на, на крутике позволяют мочкануть вообще люто, как бы, вот все с ними хорошо, даже вот я честно вам я просто там есть такая площадочка после подъемника, разгонная такая, да. Вот я уже на ней, вот у меня на, на, в них на ней уже появилось желание как бы разгоняться, и на, я начал это делать, и мне было хорошо, я даже не стал там притормаживать на старте. Словно так ушел на ходах, и не, не, меня не смущает то, что там ледяной участок, в общем-то, и на нем они были хороши, но да, Но, но при этом, при всем, вот это вот все оно на уровне вот этой новичковой категории. Вот это не ГС. Это не лыжи для гиганта, Это не лыжи с спортивным характером, Это не экспертные лыжи. Да, они хороши в этом длинном повороте, Да, они хороши на скорости. Но они хороши относительно соседей по категории не более чем. То есть вот мы все остальные просто в этой категории они как бы совсем на скорости начинали как бы чумориться, да. То есть они ее боялись и говорили: давай, не давай, скидывайся, давай все, все стремный, давай и не пойдем. То эти как бы нет, они наоборот говорят: давай, давай, давай. Но при этом, а, как бы, ну все, все, все, держак на уровне новичковой лыжи. Ну, немножко, может, побольше, да, там средние лыжи. Хорошо, не будем шмарить, их совсем средние лыжи. То есть нормально на скорости, мне было нормально. Но я бы хотел побольше динамики на скорости, побольше какой-то агрессии, побольше держака. Потому что вот чуть жестче, склон, чуть лед они ложаются. Они уходят и проваливаются. Проваливаются ровно, стабильно, то есть никакой катастрофы. Но не хочется, хочется мочить их мочить. В коротком повороте все как-то вот. Ну, как бы, то есть, вот, вот все как у лыж для гиганта, только, наверное, еще похуже, потому что они немножко, наверное, может, может немножко где-то пожестче, или жесткость у них в другом месте начинается. Я причину вот не знаю, но короткий поворот на них не хочется. Вот не хочется на них совсем, потому что они в нем начинают долбиться в ноги, а они в него как-то начинают тупить в нем ну вообще как-то, вообще в них все как-то вот, вот ты сразу понимаешь, что ну вот, вот не надо этим заниматься вообще на этих лыжах вот это не их вообще, это вот вообще ну не надо забудь, то есть вот всем вот всем своим вот поведением в коротком повороте говорят, ну вообще да бросай то бросай это гнилой затея вообще-то не наше вот не те лыжи совсем в общем, в итоге я понимаю так, что они новичкам нет, потому что быстро, вот они совсем быстро новичкам, а не новичкам они скорее нет, потому что нет динамики, и уже тогда уже как бы надо брать уже нормальную гейсину какую-то хорошую, или там какую-нибудь рейс-карвинг матчить, Все. Вот как-то и провалились лыжики как-то в дырочку в какую-то, вот, в какую-то внебытие они ушли, я думаю, что они там и останутся, это вот как бы такая маркетинговая ошибка. То есть, уменьшили бы они радиус чутка, и было бы вообще хорошо. Новичковая лыжа была бы отличная, потому что, в общем-то, все в них, вот, на их повороте хорошо. Все. На этом все с ними. Пойду за следующими. Подписывайтесь на канал, в соцсетях, следите за сайтом, вопрос на форум. Пока.